Никачка, расскажи мне, пожалуйста, нет, нет, была скажи, ты когда-нибудь на концерте группы 5? Нет. Никогда смотри. не была? Чего стесняешься? Том, уже 24-й влог. Я отвыкла, пока в Болгарии была, от этой популярности. Следующая. А эту сможешь подержать? Да. даже много наверное отпила ну не доливать ну-ка давай свою теперь это держи а ты что не отпила да что вон ли? же а Отпивай. дело будет любители кока-колы возьму ну с пятницей Борода зажигает города Смотри сюда Снять выступление группы «Пятница» в городе Николаев, потому что каждый день такое не происходит. Хотел подойти по сцену, сделать пару интересных кадров. Но там стоит какой-то жлоб, наверное, вот этого дома культуры, который считает себя там охранником. И не пускает. Ну, Пришлось послать и пойти опять смотреть с балкончика. провел я значит свой первый розыгрыш в YouTube в ролике был он у меня по паракорду вот объявил я значит это все в другом ролике по плетению из паракорда вот но ну, а для того чтобы вы не думали что я всех обманул то вот я собственно собираю посылочку вот этому победителю он у нас из из Беларуси, вот, как зовут, вам показывать не буду, потому что у него ник такой страшный, а имя очень. Вот, и выезжает в Беларусь, значит, у нас э, браслет, значок Любомир Борода, которых осталось э, буквально штучки три, вот, и значок Джонни Зигер. Несколько наклеечек, я думаю, идти долго не будет до Беларуси. Вот, и постараюсь проводить такие розыгрыши почаще. Вы главное смотрите побольше, а я и проводить буду почаще. А? По Да, да, да. Друзья, сегодня мы находимся на Николаевском пивном крафтовом фестивале. Вот Народа пока не очень много, но сюда съехались мини-пивоварни и домашние пивовары, вот которые варят интересное пиво. Вот. На входе здесь дают вот такой вот бокал дегустационный и фишки. Пять фишек, которые можно обменять на пиво. Можно подходить в разные, к разным пивоварам в разные пивные красным пивоваром короче и обменивать каждую фишку на 100 грамм дегустировать а если хочется побить больше то можно уже приобрести за свои денежки а Короче, мы созрели для того, чтобы пофоткаться -то, бородатыми мужиками. Вот, собираем всех бородатых чуваков, сейчас э, будем делать э, фотографию с нашего пивного фестиваля. Без... Такой фестивальчик на самом деле крутой. Вот. Единственное, что плохо, то, что народу подтянулось мало, Ну, наверное, испугались погода, потому что и, и дождичек поливает, как бы, да, и пасмурно достаточно, но э, и не приехало несколько, э, там, пивоваров, которые обещали приехать. Поэтому получился такой маленький, уютный, э, с определенным количеством народа, но очень клевый, сейчас вот пивовары ходят друг у друга, пьют пиво, как бы общаются, это, это классно. Это первый опыт для нашего города, и он, я считаю, что а, должен был быть, как бы. А как уж он получился, ну, я думаю, те, кто были, а, тем все понравилось, а те, кто не были, пусть завидуют. Вот. На самом деле, все реально очень прикольно и круто, даже несмотря на какой-либо дождик, потому что а, и пиво вкусное, и люди очень интересные в плане общения, и локация очень хорошая, и музычка классно играет. Ну, собственно, все очень так в кайф, и... Ну, я бы сказал, что не то, чтобы прям очень мало народа. Просто народ э, приходит, потом он уходит. Вот, приходит следующий народ. И все время кажется, что народу, ну, маловастенько, конечно. Ну, а с другой стороны, знаете, когда э, придет э, куча народа, все будут друг друга мешать, стоять в очередях. Э, ты будешь ждать э, какое-нибудь место за столом, чтобы тебе можно было присесть с друзьями. Это тоже, э, в свою очередь, иногда как бы обламывает. Поэтому сегодняшний фестиваль, а крафтовый пивной фестиваль в Патрике, в Николаеве, ну, я считаю, что удался. Кардинально его нужно просто друзья, привет. Только что вот с Новой Почты забрал новую фурнитурку. Сейчас я ее попозже распечатаю, вам покажу. Но скажу сразу, что это сделаны из стали небольшие молоточки Тора. Ну, такие топорики, я бы сказал. Они не настолько, конечно, там навороченные, как вся моя фурнитура, но в то же время это ми минималистично, а, очень практично, потому что нержавейка все-таки. И чем хорошо, то что а, нержавейка, она дешевле, чем мы делаем бронзу, ювелирную и серебримы. Поэтому... Я смогу снизить стоимость своих браслетов, делать среднюю стоимость, почти в два раза. Ну и, соответственно, наверное, больше народу сможет позволить себе приобрести модный аксессуар. Собственно, я распаковал посылку, сейчас покажу. Я просто бегу, у меня много дел, не могу сесть, чтобы показать, рассказать подробно, поэтому буду все делать на ходу. Смотрите, какой код. Такой вот молоточек у нас, вот. сделан классно, прикольно, сделан специально для того, чтобы внедрять его в изделие из паракорда, поэтому я думаю замутим, сейчас, поэтому я думаю в ближайшее время замутим что-нибудь интересное. Вот еще бусинки вот такие появились у меня, бусинки тоже сейчас вот они, они тоже из нержавейки вот можно туда пропустить сразу 4 жилы, опять же это отличное решение для всяческих темляков Бусина нержавейка, сами понимаете может таскать где угодно и она все время в порядке, ничего не окисляется и классная как бы такая тема, плюс она выполнена в таком интересном стиле, я бы сказал там скандинавском, да, орнаменте вот, ну, поэтому ждите мои новинки я думаю вам понравится Пришел на работу, в офисе ужасно жарко, потому что, считай, выходные были. Суббота-воскресенье, кондиционер не работал, окна закрыты, и, соответственно, на улице лето. Поэтому сейчас такое, я прямо ж потеть, потеть начал. Вот, но <coughs> сейчас кондиционерчик включил, кофейку еще хряпну. И думаю, баланс восстановится, можно будет работать. Вот, а вообще я хотел сказать вам такую вещь. Вот. Как вы, наверное, заметили, да, то, что вот, вот, в, часто в моих влогах мелькает, мелькают всякие фестивали, концерты, тусовки, вечеринки. И все это сопровождается употреблением алкоголя, пива, каких-либо других напитков. Но я бы не сказал, что это употребление чрезмерное, но все-таки оно присутствует. У меня, если заглянуть немножечко назад, как бы в историю. А раньше возникали такие были даже серьезные сложности с алкоголем, вплоть до того, что мне приходилось прекращать бухать полностью на несколько лет. Вот. А потом, когда я переехал уже жить в Украину, вот, у меня все-таки семья, у меня появилась интересная работа, мои хобби, увлечения, проекты, и поэтому, как бы я и в принципе не выпивал. Вот. А потом, когда стал немножечко употреблять там тоже пиво, меня все время сдерживало то, что у меня есть любимое дело, у меня есть любимые окружающие люди, и, соответственно, забухивать и уходить там, превращаться в свинью, грубо говоря, у меня, ну, нет такой возможности. И это меня сдерживало, и, собственно, я научился, даже если я немножечко перебарщил вечером, то на утро я стараюсь все просто отлежаться. Вот. Но сейчас я просто проанализировал свой активный отдых так сказать и мне он не совсем нравится мне надоело собственно выпивать потому что это ну очень сильно растягивает там тот же вечер да если мы пришли куда-то просто там повисеть, отдохнуть но доходит до того то что ты там сидишь уже потому что тебе хочется вот еще выпить хочется вот еще поговорить и получается что Приходишь ты домой за полночь, а встаешь потом рано, я почему-то всегда рано просыпаюсь. И голова болит, и душ вроде ты там принял. И, и получается так, то, что ты э, день после своего вот, активного времяпровождения, такого алкогольного, на следующий день ты тупо убиваешь на то, что тебе ничего не хочется. Даже если у тебя нету там какого-то сильного похмелья, у тебя все равно возникает какая-то апатия. А там, где апатия, там нет вдохновения. Там, где нет вдохновения, нет э, вкуса к жизни, наверное, я так сказал. И поэтому, как бы там ни было, какие бы там фестивали я не посещал, это все прикольно, интересно, и концерты, и все. Я э, буду все это также точно посещать, э, везде участвовать, но я решил себя просто э, пока ограничить от употребления алкоголя э, в любых количествах и в любом его виде, будь то пиво э, там, и прочие как бы, дела. Вот. Пока я установил себе срок на полгода, я хочу провести лето... Э, трезвому уме, чтобы у меня было куча идей, чтобы радовать вас интересным контентом, интересными видосами, какими-то своими поездками, увлечениями и прочими интересными как бы штуками. А ну, показывать как бы в кадре, как мы разбавляем кока-колу <coughs> да, с коньяком, это прикольно, но пусть это будет вот в этом выпуске как бы в последний раз. А потом, возможно, я покажу такой же прикол, но употреблять именно я это не буду. Вот. Так что полгода, э, пока срок. Ну, давайте это будет до Нового года. В общем, до Нового года Любомир Борода не бухает. Ваше здоровье! Вот если, например, вы родители, у вас есть ребеночек, который ходит в школу, то летом, если вы этого ребеночка не отправили ни в какой лагерь и он не уехал на дачу к бабушке, то ребеночек находится всегда вместе с вами. Вот. Сегодня мы вот вместе отработали. А теперь вместе идем к Руслану пить чай. Да? Да. Вот Руслан у нас сейчас не в чайной сегодня, у него выходной. Он записывает трек какой-то. Вот. Мы решили зайти к нему, чтобы он немножечко Отдохну. отдохнул, оторвался от записи. Побьем с ним чайку, а потом он продолжит, а мы пойдем монтировать влог. Живут музыканты. А вот живут. Живут музыканты. клавишу. Чебан Что нарисовала? Когда я сплю Покажи да. Прикольная картинка получилась okay. а, они... Всем привет, дорогие подписчики моего отца И вы знаете, сколько я сегодня минут Папы в офисе прорисовала А я вам на это отвечу Час и шесть минут Два рисунка Что я рисовала? Я рисовала девочку, которая всем творчеством занимается, и меня спящую. Короче, мы у Руслана тут зачиферили. Вот. Женя уже решила поделать свои летние задания, примерчики порешать. Да давай, говорит пап, хоть час можно еще сидеть, да? Вот сейчас посидим, еще папа чайку немножко попьет, Женя порешает все вот эти моменты. и обязательно пойду монтировать влог, чтобы вы его увидели вовремя. Ух, напились чаю прям так хорошо да Женя аж устала говорит что вы так много чая пьете, пора идти домой пились Женька мороженое я вот люблю такое мороженое а, я вот такое а Женя такое. любит вот такие вот льдинки замороженные фруктовые вот. а какое мороженое любите вы напишите И в комментарии. комментарии напишите в комментариях вот ну собственно подписывайтесь на канал ставьте лайки вот, делайте репосты вот. спасибо вам за просмотр следующий влог будем писать на природе сейчас наверное кто-то подумает что мне заплатили за рекламный пост за то чтобы я там прорекламировал программку но это совсем не так я просто вчера ну, наткнулся на очередной пост о новой социальной сети NIMSES. Вот, но я опять же как всегда Скептически к этому отнесся, потому что думаю, ну блин, чем нас уже можно как бы удивить, да, мы уже и Facebook, и там ВКонтакте, и каких только соцсетей не появлялось, как бы, ну и люди, вот как по, по мне, ну, больше всего, наверное, прижились к Facebook, потому что это реально мировая социальная сеть. У каждого человека в этой сети ну, практически есть свой аккаунт, у каждой фирмы, у, каждой, у каждого бренда, да, и у каждого политика, и там блогера и прочих. И, соответственно, если вы хотите, грубо говоря, знать обо всем, что вас интересует во всем мире, то вы можете просто грамотно сделать свою ленту в Facebook, грамотно ее настроить и быть в курсе всего. Вот. Что же касается нимс, это. Очень такая интересная соцсеть. Я когда-то даже в разговоре сам со своим товарищем, вот у нас была такая тема, я говорю, было бы классно, знаешь, что, что вот ты идешь по улице, увидел человека какого-то, да, и было бы прикольно, если бы ты сразу мог пропалить его в соцсетях. Типа, кто он, что он. Ну и говорю, наверное, будущее за этим. Ну и мы так вроде поулыбались, по, по то что, возможно, все к этому идет, но. Когда это будет, неизвестно. И тут я натыкаясь на ним, и в принципе это как раз вот то самое будущее. То есть соцсеть сделана таким образом, что ты видишь людей в радиусе двух километров там, где ты находишься. В этом радиусе люди могут постить свои как бы, картинки, да, делать какие-то посты, это называется тропинка. Вот. И эта тропинка, эти картинки, эти посты сохраняются на этой тропинке, как бы только в этой локации. Вот. Ты поехал куда-то в другое место, ты запустил что-то еще, сохраняешь на другой тропинке. Чем больше ты сделал таких постов, тем больше получается люди тебя видят. Вот. И чем больше ты ездишь, как бы там путешествуешь, находишься в разных местах и постишь тем ты более расширяешь круг людей, которые могут тебя, опять же, увидеть. Плюс, тут нету каких-то накрученных и непонятных псевдо-людей или каких-то ботов, потому что эта соцсеть сделана именно на геолокации, то есть такая геолокационная игрушка. Плюс, в этой сети введена криптовалюта. Вот, один ним равняется одной минуте твоей жизни. То есть, получается, ты зарегистрировался, и пошел отсчет, сколько минут ты в этой сети прожил, столько нимов у тебя есть. Плюс за привлечение друзей, за, если регистрируются по твоему промокоду, люди сразу получают сутки жизни, то есть там 1440 нимов. Вот, нимы нужны для расчета внутри этой социальной сети. То есть для того чтобы сделать пост, тебе надо заплатить. Для того чтобы тебе кого-то лайкнуть, тебе надо заплатить тоже. Но каждый человек может оставить не один лайк под фотографию, а сколько угодно. В зависимости от того, сколько он стоит и насколько вы ну, хотите уважить так сказать, автора поста. Если вам реально это нравится, вы можете накидать так ему нормально. Нимов, то есть поделиться своим личным как бы, временем. То есть весь ваш кошелек ⁇ это ваше время, накопленное в данной сети. Вот. И все моменты, все публикации, расчеты, они все происходят в этой внутренней валюте. Вот. И получается, что... Ну, штука достаточно крутая, то есть, рассказал про это про эту сеть совершенно бесплатно. Компания вот эта вот, Нимсес, мне вообще ничего не предлагала, не платила, они даже не знают, кто я такой. У меня, опять же, есть мой промокод, по которому, если вы перейдете, если вы захотите зарегистрироваться, введёте мой промокод, вы получите 1440 Нимов. Вот, я получу немножко больше, даже в два раза больше там вроде. Вот, но я оставляю свой промокод под роликом, если вы его вводите при регистрации, я вижу всех, кто зарегистрировался, потому что у меня начисляются баллы. Помимо этих 1440 нимов, я сверху вам кину после вашей регистрации еще 500. Вы что, регистрируйтесь, давайте нас там будет больше, и это будет интересно. Мне тоже интересно понаблюдать за людьми в других локациях. Плюс, помимо вот этих локационных моментов, мы можем добавлять друг друга в друзья, в близкие там это называется, и, собственно, когда мы добавляем друг друга в близкие, вне зависимости от того, в каком городе человек живет, мы можем смотреть его посты. В общем, такая вот интересная сеть. Вот, я вот я реально узнал только вчера, поэтому я решил с вами поделиться. вот Если у вас она уже есть, как бы пишите в комментариях, что вы по этому всему поводу думаете. Если у вас нету, то регистрируйтесь, используйте промокод. Ну а если не хотите, напишите в комментариях, почему вы этого не хотите. Смотри сюда